Я первый раз попала на кёла нож в 2005 году в Москве тогда еще. Мы тогда еще ездили в Москву. И это было абсолютно э, разрывающее сознание мероприятия, потому что это был первый, первый футуролог, которого я видела живьем, и который, э, который действительно предсказывал понятные мне вещи, э, логичные для меня вещи. И э, я была просто в каком-то таком такой физиологической радости от его ума и возможностей и того, как это происходит, что ему можно задать вопрос, а он такой великий. И вот прошло много лет, я продолжаю считать, что он абсолютно великий. Для меня входит в двойку, тройку вообще самых великих на сегодняшний день и у него есть еще одна прекрасная особенность он очень вдохновляющий Вот он реально очень вдохновляющий я занимаюсь бизнесом 25 лет и правда это не это тяжелый ежедневный труд и должны быть люди которые с которой можно обсудить о том, что будет завтра, даже когда очень устал. Я сегодня уже говорила у строителям и отдельно скажу на камеру спасибо. Очень комфортно. Мы не сидим тесно и близко. Очень хорошо построены паузы. И, и то, что это, ну, для меня, знаете, это я не знаю, раньше я была молодая, для меня было не важно, где и как, важно что. Сейчас я стала чуть постарше, хорошо работающий кондиционер, отличное освещение, хороший звук не очень близко сидящие люди, и можно куда-то выйти. Ну, то есть это, конечно, вот тот, кто занимался комфортом, понимает, что такое комфорт на самом деле. Поэтому спасибо.